7.30. Собираемся на полумарафон. Сейчас будем завтра. И выдвигаемся. Сегодня 21 километр. Московский полумарафон в клужниках. Смотрите, как это будет. До старта 30 минут. Идем переодеваться. Народу много. Люблю эту атмосферу. Что, Макс, готов? У меня, короче говоря, задача на ближайший год обогнать каждого чувака. Сколько ты здесь за сколько? Жизнь сопровождала радость. после снимем Подходим на старт. А у все очень очередь в туалет. Друзья, еще раз с А которые сегодня здесь побегут, очень сильные Бегу, слышу сзади голос знакомый Привет! Сколько тысяч человек здесь? 22 тысячи, ну всего, по-моему, с 5 километровыми Да, ну... Да? много? Да, было? По номерам при а -а -а. регистрации 21 Нормально. километр, около 15 тысяч человек Ну мы должны были встретиться Да К чему сейчас готовишься, какой основной старт? Ну, основной старт в этом году Это половинка в Сочи Половинка Iron Man Пробежали 5-й километр, берем пастоженки, темп 55. но пульс завышен от вас не всегда пока. Снимаем 5-й километр, Выбежали экватор и место. Чувствую, что с обратной стороны начинает ветерок дождя на с вечной прямой. Темп уже 5-10. Чувствую, что сильный, не готов. Будем считать тренировочным забегом. Так, сейчас он готовится. Положенный дырчик запекал метр до финиша. Тихо. Долгоженная финиша прямая. О, сейчас тут плохо стало. В этот раз было тяжеловато. Один из самых медленных. Моих полумарафонов для тяжелых 4 месяца без подготовки. четыре месяца и полумарафон с дивана. Понятно, что такой результат, но все равно это будет точка отчета. Фу. Поздравляю. Все. Это будет точка отчета в моем новом джиринже. Здравствуйте. Говорим блогер. Да а что тут сточки делает, а? Здравствуйте. Привет, Ой, я тебя видел на финише. Да? Я тебя видел, как я, я, как я, я не успел? ускорился за тобой, я он смотрю, ты за полкилометра, да, я видел ты твою спину. А я думал, ты быстрее, ты блог снимаешь, ну что, это там? Да. Ребята, он, он был очень снимает. крутой забег. Зря вы не пришли, было круто. Из Перми человек приехал, ему отдельно нужно. Хорошо, Респект а выписывать. Но он особо не афиширует. Скажите, а сколько вам лет? 71. И как вы бегаете? Сколько, за, за какое время вы пробежали? Ну, пробежал по, порядка час 39. Час 39? Да, ну это мой. Это у меня лучший результат. Это <связываем> мой, мой самый худший результат. Мой да. дежурный результат. Дежурный на сегодня :35. Вас, да. Да, а сколько час 35. Я вот, бегаю много, но перерывы были, но порядка 20 лет. В ага. 2014 году так. на чемпионате мира среди ветеранов. Будапешт Мы команда Пермского края в составе там нас трое было из Москвы, ребята, с Башкирии, из Татарии, вернее, и я с Пермской области заняли первое место. Стали чемпионом мира. То есть я чемпион мира, команда в зачете полумарофон. Очень а, круто. А Из города Пермский район, это Пермский край, ну, города Пермир. А как часто вы тренируете? сейчас раза три, не больше недели. Больше на восстановление делаешь хорошую тренировку, потом отходишь, восстанавливаешься. То есть, как... больше восстанавливаться. Да, да, да, обязательно. А как вы считаете, как бег на здоровье сказывается? Бег на здоровье. Ну, нужно, это, конечно, тема серьезная. Здесь даже есть противоречия. Вот, к примеру, не надо сильно выжимать себя результаты. Я через себя пропустил. Вроде устал, особенно марафоны. Еле живой, Но проходит к вечеру день и чувствует себя прекрасно. То есть вырабатываются такие гормоны, дольфины, удовольствие, счастье. Вот это. А так вообще марафоны, марафоны, бегать по марафону рекомендую всем, независимо от возраста. Марафоны нет. А, марафоны другой. Там идет истощение после 25 километра. Это, пробежал 156 километров за 24 часа в Краснофимске. На сутки, да. Занят, да, занял восьмое место из 20. А сколько вам лет было? Мне было 70 лет год назад, да. Ребята бежали вашего возраста, там лет 40. Ну один меня моложи на 4, а второй на 8 лет. А так все молодежь. Я восьмое место занял. Я только в мечтах Я восьмое место занял. Сотки бегал, 10, но не А вот он выиграл, все выиграл все марафоны. Марафоны? Да, все здесь московские. С каким временем? В 2013 году первый московский марафон выиграл за 2 часа 58 минус чем-то. В 2013 году было мне 61. Я предложил вас. В 2014 году убежал 3.0. А этот в 2015 м году 3.0. По-моему. У меня есть цель такая. В 90 лет подняться на Эверест. Я понимаю, чтобы постоянно, постоянно быть тонусе, эта цель как бы такая ведет. Я смотрю, у меня есть примеры, как равняться. Главное приблизиться к цели. Да, да. Главное, пусть сам маршрут. Все, рад познакомиться. Счастливо.